Всем доброго времени суток прошлым летом я сваляла из овечьей шерсти для себя вот такие короткие домашние валеночки их еще можно назвать смешным словом чуни чтобы их легче было надевать в верхней части голенища я сделала вот такие разрезы их можно носить и в таком виде а можно голенища подвернуть вот таким образом и мои чуни будут похожи на такие высокие теплые тапочки сейчас я хочу пришить к ним подошву чтобы можно было в них греться не только сидя на диване но и полноценно ходить по полу чтобы сделать подошву я ставлю валеночек на большой лист бумаги и обвожу по контуру выравниваю контур таким образом чтобы получилась правильная и красивая форма на внутренней стороне ступни я нарисую небольшой изгиб и вырежу ножницами Это будет выкройка подошвы. Теперь я примеряю ее. Смотрю, чтобы она подходила по длине, по ширине. В процессе можно все подкорректировать и изменить в нужном направлении ну вот мне кажется надо прибавить немножечко еще с внешнего края и поэтому я сейчас сделаю вторую выкройку примеряю еще раз слежу чтобы все было ровно такая выкройка у меня получилась на правую сторону. Для этих валеночек я буду использовать резиновую профилактику толщиной 3 миллиметра. лицевая сторона у нее вот такая пористая, а изнаночная ровная и гладкая. Я переверну сейчас на изнанку, обведу выкройку мелом в зеркальном виде и вырежу обозначу правую и левую часть Такая профилактика очень легко режется ножницами. Теперь я сложу их вместе и проверю, одинаковые они получились у меня или нет. И подровняю в случае необходимости. проверяю с каждой стороны подошва готова я переворачиваю подошву лицевой стороной вниз ставлю на каждую валеночек и клеем момент немножечко приклею подошву к валенку для того, чтобы тогда, когда я буду пришивать, подошва не съезжала. Здесь нужно очень точно совместить центр подошвы и валенка, чтобы все было ровно и аккуратно. И после того, как подошва приклеится можно уже будет пришивать нитками пришивать подошву я буду капроновыми нитками и специальным обувным шилом крючком его толщина 2 миллиметра для того, чтобы мне хватило ниток, нужно отмерить 4 длины подошвы по окружности. Я выкладываю ниточку вокруг подошвы, отмеряю. Ее и четыре длины мне нужно для этого взять. Раз, два, три, четыре. Складываю пополам, проверяю выравниваю длину нитки мне нужно найти точную середину вот она для большего удобства я вот так вот загну голенище чтобы оно мне не мешалось начинаю шить от внутренней стороны подошвы продвигаясь к пальцам затем по внешней захватывая пятку и соединяя начало с завершением строчки. Так как кончик крючка будет практически всегда находиться внутри валенка, то я не смогу видеть место с желобочком там, где я поддеваю ниточку. И для того, чтобы мне было легче ориентироваться напротив желобочка, я ставлю себе карандашом вот такую вот меточку рисую полосочку и теперь я всегда знаю что если вот эта полосочка смотрит на меня то значит крючок находится желобочком повернутым ко мне итак приступим отступя от края подошвы примерно пол сантиметра я прокалываю одновременно подошву и толщину валенка и вывожу крючок вовнутрь вовнутрь валенка вот он виден теперь я беру серединку ниточки там где получилась петелька при ее складывании подношу ее к крючку захватываю и вывожу на внешнюю сторону не сразу это получается сделать но сейчас еще раз повторю немножечко зацепилась за шерсть поэтому не так легко вытащилась и так я вытаскиваю эту петь вытаскиваю одну сторону нитки оставляя серединку петельки близко к подошве и ее заглубляю так чтобы она была по серединке между подошвой и донышком валенка таким образом у меня моя нитка разделилась на две части одна часть идет с внутренней стороны другая с внешней следующий шаг отступаю примерно сантиметр от первого прокола и точно так же ввожу крючок внутрь валеночка захватываю внутреннюю ниточку вытаскиваю ее наружу не всю а только вот такую петельку стараюсь сделать так чтобы не сместилась серединка нитки изначально Теперь вот в эту петельку я пропускаю внешнюю ниточку вот таким образом и придерживая валеночек, подтягивая за внутреннюю нитку, я внутреннюю ниточку возвращаю в свое положение. Одновременно я Немножечко подтягиваю внешнюю ниточку и фиксирую первый стежок. То есть руки у меня идут вот так в разные стороны. Затянув, я приступаю ко второму стежку. Отступая такое же расстояние, я прокалываю подошву вместе с валенком вывожу иглу крючка на внутреннюю сторону валенка захватываю ниточку внутреннюю и вывожу ее наружу вот у меня идет на крючке заметочка что здесь у меня внутри желобочек у крючка и поэтому мне ориентироваться уже гораздо легче вывожу делаю петельку через нее продеваю внешнюю нитку и внутреннюю ниточку возвращаю назад при этом аккуратно но крепко растягивая обе ниточки в разные стороны таким образом закрепляем следующий второй шов и вот таким образом аккуратно не спеша пришивается подошва к валенку когда мы пришиваем подошву острым крючком надо следить за тем чтобы он не уколол руки когда они находятся внутри внутри валенка или тапочки и для этого я Пальчики делаю вот такой галочкой, когда просовываю их вовнутрь. Таким образом их держу, чтобы крючок проходил между ними посерединке. Но это уже, конечно, дело опыта. Для того, чтобы захватить удобнее ниточку внутри валенка, я делаю ее там вот таким вот такой петелькой. Немножечко вот так сворачиваю. И потом уже подцепляю крючком. И еще один очень важный момент. Вот здесь в начале и в серединочке, когда я показывала первые швы, у меня крючок не сразу свободно вышел из подошвы. И все это произошло от того, что вот у крючка есть Ровная поверхность с одной стороны, а с другой вот с такой вот ямочкой, да, куда, куда ложится в последующем нитка. Так вот, чтобы крючок не захватывал шерсть и чтобы он легко выводился наружу, надо его так выводить, чтобы небольшой упор был по внешней стороне крючка, чтобы крючок скользил по внешней стороне, и тогда он легко выйдет. А если мы сделаем упор на крючок по стороне, где идет желобочек, то он, конечно же, захватит, вот смотрите, я показываю прямо здесь сверху, он захватит часть шерстинок, и это будет препятствовать легкому выводу крючка наружу а если мы будем проводить крючок внешней стороной ближе к краю дырочки то он зацепляться не будет и очень легко выйдет наружу я часто слышу такой вопрос трудно ли пришивать подошву на валенке или на тапке у самого носика ведь получается что это очень узкая сторона достаточно глубокая отвечаю вам нет не трудно дело в том что у обувных крючков очень длинный очень длинная рабочая сторона и поэтому вот сейчас я вам покажу очень длинный вот этот вот носик и поэтому чем Ближе мы подходим к середине нашей подошвы, чем дальше мы отходим от пятки, тем просто глубже должен заходить крючок вовнутрь внутрь обуви. И вот этой длины самого крючка хватает для того, чтобы захватить ниточку внутри обуви. А дальше все происходит как обычно. Вот я уже приближаюсь к серединке. Сейчас я вам это покажу. Итак, протыкаю подошву вовнутрь. Вот я проткнула на полную глубину и крючок у меня доходит вот до сюда соответственно здесь я уже захватываю ниточку которую делаю вот такой петелькой захватила приближаю к основанию и легко вытаскиваю еще нужно следить за тем чтобы внутри обуви не было бы лишней ниточки, чтобы не осталась незатянутая петелька. Для этого рукой внутри всегда нужно проверять, ровно ли эта ниточка легла. И если вдруг образовалась незатянутая петелька, то лучше расшить, распустить этот шовчик, стежок один, подтянуть ниточки и продолжить подшивать подошву. подошву на камеру для того чтобы вы все видели очень сложно сейчас я стою над столом вот наклоняясь стараюсь повернуть подошву ближе к камере чтобы вам было все понятно но при этом мне самой очень неудобно и поэтому Процесс происходит достаточно медленно. Обычно я подшиваю подошву, сидя на диване и держа обувь на коленях. Так все происходит гораздо легче и быстрее. Я подшиваю одну подошву примерно за полчаса и следующий жук когда все делаешь правильно шьется очень легко и приятно внутри все происходит на ощупь таким образом сейчас я буду прошивать до самого конца подошвы и покажу вам уже способ один из способов как закрепить ниточку в конце шитья. Итак я прошила подошву по всей окружности и теперь делаю последний стежок в начало первого стежка. захватываю ниточку как обычно и вывожу ее петелькой наружу протаскиваю сквозь петельку внешнюю ниточку и закрепляю стежок с двух сторон растягиванием вот теперь мне нужно закрепить эту нитку и не просто нитку а шов закрепить так чтобы он не разошелся есть несколько вариантов как это сделать я покажу один из них Итак, я сейчас вернусь на два стежка назад в ту же самую дырочку буду втыкать в крючок где и был у меня предыдущем где был предыдущий стежок делаю это аккуратно так чтобы захватить только нужную мне нитку и не повредить предыдущую вот первый стежок назад я сделала делаю еще один стежочек назад два стежка в обратную сторону готовы теперь я аккуратно вытащу внутреннюю ниточку вот здесь вот между подошвой и основанием валеночка и теперь я вытягиваю ее оттуда полностью вот точно так же верхнюю нитку я вытащу сейчас с внутренней стороны вот. и я ее тоже полностью вытаскиваю. теперь я делаю два узелочка один в одну сторону крепко затягивая а другой в другую сторону крепко затянула узелок обрезаю его оставляя миллиметра три свободных ниточек И теперь мне понадобится что-нибудь металлическое я взяла отвертку от швейной, от, от швейной машины и зажигалка я сейчас опалю две вот этих короткие ниточки и прижму отверткой к основанию еще разочек Пока они горячие, расплавленные, я их прижимаю, вот и все. Таким образом пришивается подошва к валенкам или тапочкам, сейчас я пришью подошву правой правому валенку и уже потом покажу вам конечный результат вот и готова подошва для моих домашних коротких валеночек буду носить их в межсезонье когда отключают отопление и дома становится очень холодно кстати хочу заметить что таким способом таким швом очень удобно ремонтировать, например, кроссовки или зимние сапоги. Надеюсь, что я показала и рассказала вам все доступно и понятно. Но если возникают у вас вопросы, пишите, пожалуйста, их в комментариях. Я с удовольствием отвечу. До новых встреч!